Сегодня мы рассмотрим кусачки для маникюра и тонкости их использования. Работа с кутикулой довольно широкая тема. И хотя многие женщины ежедневно заботятся о кутикуле, только немногие смягчают ее при помощи средств для удаления и сдвигают ее пушером или деревянной палочкой. Чаще всего, во время создания маникюра, кутикула просто удаляется. Ее неэстетичный вид может быть результатом неправильного ухода или просто из-за индивидуальной специфики кутикулы. Например, толстая кутикула, нарастающая на ногу, выглядит неэстетично. Сегодня мы ответим на вопрос о том, как же с ней работать. Хорошо обработанные и подготовленные кутикулы – это эстетичный вид ладони, а также прочность маникюра. Для того, чтобы начать действовать, нам необходимы определенные инструменты, то есть кусачки. Как же выбрать те, которые лучше всего нам подойдут? Прежде всего, нужно обратить внимание на качество. Щипчики должны быть сделаны из высококачественной хирургической нержавеющей стали. Это будет гарантией их прочности и стойкости к повреждениям. Второй важный момент. Щипчики должны быть острыми. Благодаря этому вы избежите растягивания кутикулы. В предложении Семилок есть три вида кусачек с длиной лезвия 3, 5 и 7 миллиметров. Самая короткая длина лезвия, которое мы предлагаем, 3 мм, гарантирует точное подрезание кутикулы с большим контролем за процессом. В связи с этим щипчики с коротким острием особо рекомендуются для начинающих мастеров маникюра. Щипчики с длиной острия 5 мм очень удобные. А средняя длина лезвия приводит к тому, что они наиболее часто выбираются стилистами. Я сама люблю ими пользоваться. Щипчики с длиной острия 7 миллиметров обеспечивают быстрое удаление кутикулы. Мы советуем их профессионалам, которые делают данную процедуру решительными и точными движениями. Следующим важным критерием является длина ручек. Они приводят силу нажатия на лезвие, поэтому их эффективность прямо и пропорционально зависит от их длины. Как подобрать длину, исходя из собственных потребностей? Нужно руководствоваться простым принципом. Кусачки должны идеально лежать в ладони. Слишком короткие ручки будут въедаться в нашу ладонь, а слишком длинные будут просто неудобными. Пружина – это еще один элемент, который следует рассмотреть. Если она имеет высокое качество, то обеспечит меньший износ материала и большую точность в работе. Если она тяжело отпружинивает, то удаление кутикулы будет для нас более трудным. Если вы обращаете внимание на все эти детали, наши щипчики будут идеально соответствовать индивидуальным потребностям, а это, в свою очередь, будет влиять на комфорт при работе. Но как же о них заботиться? Кусачки следует использовать согласно их предназначению, то есть только для кутикулы. Обращаем внимание на то, что щипчики не подвергались механическим повреждениям, либо чрезмерной нагрузке, например, из-за любого падения они могут повредиться. Не нарушаем время дезинфекции в сильно концентрированных химических растворах и избегаем неправильной очистки и стерилизации. Об этом пункте я расскажу более детально. После каждого использования кусачек следует позаботиться об их дезинфекции либо стерилизации. Первым этапом является очистка щипчиков под проточной водой от остатков пыли, удаленных ранее кутикул, либо других загрязнений. Далее мы рекомендуем поместить инструменты в ультразвуковую мойку. После этого кусачки следует высушить, запаковать в одноразовую упаковку и после чего простерилизовать в автоклаве. С каким острием щипчиков вам удобнее всего работать? Напишите в комментариях. Если вам понравилась серия, обязательно поставьте лайк. До встречи!